Привет, посетители психушки! Добро пожаловать на наш канал! Вы когда-нибудь смотрели на кого-то и задавались вопросом, что происходит у них в голове? Знакомая мысль? Полагаю, вы уже думали об этом раньше, но что еще более важно, что происходит с нашим мозгом? Как они работают? Существует довольно много удивительных фактов о нашем мозге и о том, как он работает. Поэтому, чтобы частично ответить на ваш вопрос, вот несколько вещей, происходящих в наших головах. Во-первых, ваш мозг более креативен, когда вы устали. Внезапно все приобретает смысл. Эти поздние часы работы над домашним заданием по математике, и все, что ты хочешь делать, это писать стихи или рисовать или мечтать о своей знаменитости. Наш мозг работает более творчески, когда мы устали. Поэтому, если вы любите утренние часы, делайте свою самую сложную аналитическую работу, пока вы свежи и бодры. Когда дело доходит до записи своих мыслей в дневнике или создании фан то вполне можно продолжать и создавать его, когда вы немного устали. Второе, вы можете изменить свое восприятие времени. Делая новые вещи, говорите, что? Да, оказывается, наше ощущение времени может замедляться в зависимости от того. От того, какую информацию получает наш мозг. Когда наш мозг получает новую информацию, он должен организовать ее таким образом, чтобы она имела смысл для нас. Затем мы ее воспринимаем. Поэтому на наше ощущение времени влияет от того, как наш мозг представляет определенную информацию. Когда наш мозг получает знакомую информацию, обработка этой информации занимает не так много времени. Но когда мы получаем новую информацию, нашему мозгу требуется больше времени на ее организацию и обработку. Поэтому наше восприятие времени меняется. Чем дольше процесс, тем дольше ощущается время. В отличие от наших пяти органов чувств, которые сосредоточены в одной области мозга, восприятие времени контролируется несколькими областями мозга. Когда мы находимся в опасной для жизни ситуации, наше ощущение времени становится длиннее из-за сосредоточенного внимания. И потому что мы записываем больше того, что переживаем, когда играет ваша любимая песня, время кажется замедляется. Из-за повышенного внимания к тому, что мы любим. Третье. Стресс может изменить размер вашего мозга. Стресс может оказывать огромное влияние на наш мозг. Наши изменения в работе мозга чаще всего из-за стресса. Стресс оказывает на нас такое влияние что он может даже изменить размер нашего мозга. В одном исследовании использовались детеныши-обезьян, чтобы определить влияние стресса на развитие и психическое здоровье. Половина обезьян, участвовавших в исследовании, находились под присмотром своих сверстников, в то время как другая половина оставалась с матерями. После этого обезьяны вернулись в обычные социальные группы. Перед тем, как исследователи просканировали мозг обезьян, Несмотря на то, что все обезьяны были возвращены в нормальную среду обитания, у обезьян которых забрали от матерей, были увеличены участки мозга, связанные со стрессом. В другом исследовании, проведенном на крысах, подвергшихся хроническому стрессу, было обнаружено, что гиппокамп в их мозге уменьшился. Номер 4. Активность мозга может питать лампочку. Наш мозг очень мощный, настолько, что они могут вырабатывать от 12 до 25 Вт электроэнергии. Этого достаточно для питания небольшой лампочки. Также для получения энергии используется глюкоза. Информация, проходящая от наших рук и ног к нашему мозгу, движется со скоростью от 150 до 260 миль в час. Номер пять. Ваш мозг повторяет тысячи мыслей. Согласно исследованиям, средний человек ежедневно думает от 12 тысяч до 60 тысяч мыслей. 95% из них — это точно такие же повторяющиеся мысли, которые мы, которые были у нас накануне. И, к сожалению, 80% из них негативные. Интересно. Номер 6. Кратковременная память длится от 20 до 30 секунд. Наш активный ум может удерживать только небольшие объемы информации так долго. В частности, наша кратковременная память длится от 20 до 30 секунд. Большинство мозгов могут удерживать в памяти цифры в течение 7 секунд, а буквы – около 9 секунд. Также вы когда-нибудь задумывались, почему телефонные номера в США состоят только из 7 цифр? Это потому, что мозг может хранить до 7 цифр в своей рабочей памяти. Номер 7. Человек использует не только 10% своего мозга. Возможно, вы слышали этот миф, и он совершенно неверен. Человек использует не только 10% своего мозга. Во время сна мы используем даже больше 10%. Поэтому, хотя приятно представить, что вы можете обладать сверхчеловеческими способностями, если бы вы достигли максимальных возможностей своего мозга, это просто миф. Номер восемь, некоторые головные боли являются результатом изменения уровня химических веществ. Знаете ли вы, что химическое вещество серотонин необходим для связи между нервными клетками? Иногда, когда уровень серотонина или эстрогена в нашем организме меняется, это может привести к болезненной мигрени или головной боли. Нервы и кровеносные сосуды вокруг вашего черепа могут очень хорошо влиять на то, как часто у вас болит голова. Для некоторых может потребоваться просто изменение уровня серотонина. Номер девять. Невозможно работать в режиме многозадачности. Так вы многозадачный человек, да? Прости, мой друг, но это невозможно. Что на самом деле происходит в нашем мозге, так это переключение контекста от одной задачи к другой, что не самое лучшее. Исследования показали, что количество ваших ошибок возрастает на 50%, и вам потребуется в два раза больше времени для выполнения задач. Номер десять. Сон улучшает работу нашего мозга. Сон необходим всем нам для того, чтобы функционировать. Но исследования показали, что сон может быть полезен и в других отношениях. Исследования показывают, что сон помогает укрепить память и улучшить ваше обучение. Когда вы спите, левая часть вашего мозга расслабляется, в то время как правая часть организует и хранит воспоминания в течение дня. Так что если вы только что готовились к экзамену по истории, не помешает немного вздремнуть перед ним. 11. У интровертов и экстравертов разные строения мозга. Оказывается, интровертность и экстравертность связаны с тем, как подзаряжается ваш мозг. Исследования показали, что существует разница между мозгом экстравертов и интровертов. Одно из сильных различий заключается в том, что мозг экстравертов реагирует сильнее, когда азартная игра окупается. Это частично объясняется различием в их дофаминовой системе. И номер 12. Недостаток сна убивает клетки мозга. Помните, что сон жизненно важен для сохранения памяти? Да, недосыпание может привести не только к ухудшению памяти, но и к ухудшению способности суждения и времени реакции. Вероятно, это связано с тем, что, не знаю, недостаток сна может убить клетки мозга. Так что да, посмотрев это видео ночью, после видео сделайте одолжение и ложитесь спать. И если вы зеваете, зеваете. Исследования показывают, что зевота – это способ охладить ваш мозг. От чего? Да, недостаток сна повышает температуру вашего мозга. Поэтому, когда вы чувствуете приближение зевоты, доверьтесь зевоте, мой друг, доверьтесь зевоте. А какой факт о мозге удивил вас больше всего? Узнали ли вы что-то новое? Расскажите нам в комментариях ниже. Вы смотрите это в 2 или 3 часа ночи? Ммм, самое время остыть и немного отдохнуть. Спите крепко.